мы видим э снос идет по плану то есть до 10 числа мы должны все полностью снести э единственное мы решили убрать за собой э мусор и завести грунт и высеять травку потому что на следующий год планируется реконструкция улицы Ленина и этот участок будет внесен в э процесс реконструкции Сейчас производится уже такой демонтаж, ручной, ручная работа, так скажем. Но техника будет с завтрашнего дня, и постараемся в выходные все это здесь вывести. И завести грунт. 700 кубов уже мы все эти просчеты сделали. И за 7 травкой, может быть, успеет даже вырасти.